Всем привет! Наш мир полон прекрасных созданий и мы можем видеть множество удивительных существ, среди которых птицы одни из самых красивых творений природы. Они поражают своим богатым разнообразием, а большинство из них являются настоящим олицетворением красоты. В этом видео вы узнаете о самых красивых птицах, которые обитают нашу планету, а также где можно встретить этих пернатых. Райская танагра. Райская танагра, или семицветная птичка, это одна из самых ярких птиц на Земле, с длиной тела около 14 сантиметров и весом всего 20 грамм. Она обитает в лесах Амазонии, а ее яркий окрас оперения состоит из разных насыщенных тонов, который собирает в себе все цвета радуги. Внешние самцы и самки танагры практически не отличаются друг от друга, и определить, кто из них кто, можно только наблюдая за их поведением, так как самцы более певучи. Семицветные птички обычно держатся стаями от 5 до 10 особей, а свои гнезда строят на самом верху тропического леса, там где они окажутся недосягаемыми для хищников и будут высиживать яйца в условиях повышенной влажности, что благоприятно скажется на здоровье будущих птенцов шпатель Шпательтейл Дивный шпатель шпательтейл – это редкая и малоизученная птица, обитающая на краю густого леса в районе рио Уцубамба. Окрас этого уникального существа насчитывает множество контрастирующих цветов. Длинный хвост, достигающий 15 сантиметров, состоит из четырех голубых перьев, которые пересекаются друг с другом и на концах имеют синее фиолетовое оперение. Из-за активной вырубки лесов Небольшая популяция этих птиц находится на грани вымирания и занесена в Красную книгу. На сегодняшний день их численность составляет около одной тысячи особей. Курчавый аросари Курчавый аросари обитает в тропических лесах Южной Америки, на территории Бразилии, Боливии и Перу. Их длина составляет от 40 до 50 сантиметров, а вес около 250 грамм. Наиболее заметной особенностью этих туканов являются кудрявые перья на голове, похожие на корону. Эти перья являются глянцевыми и внешне выглядят так, будто бы изготовлены из пластика, а остальные беловато-желтые перья имеют черные кончики. По сравнению с другими туканами, курчавый аросари также имеет относительно короткий клюв и длинный хвост. Эти птицы гнездятся на деревьях с соответствующими впадинами, большинство из которых ранее были сделаны дятлами. День аросари активно проводят в поисках пищи, общении и играх с другими особями, а ночью устраиваются в гнездах в которых умещается от 4 до 6 взрослых птиц. Они вместе участвуют в выращивании потомства, при этом не делают различий между своими и чужими детьми и с одинаковым усердием выкармливают всех птенцов в общем гнезде. Кецаль Кецаль довольно крупная птица, проживающая в туманных лесах Центральной Америки. Она является государственным символом Гватемалы и национальным символом свободы. Самыми красивыми являются самцы. Еще у древних майя и ацтеков эта птица была священна и олицетворяла собой бога воздуха. Яркими местами на теле являются грудка, брюшко и подхвостье. Они окрашены в малиновый цвет. Все остальное тело покрыто зеленым оперением с золотистым оттенком. Большую часть времени кицаль проводит высоко на деревьях, где занимается обустройством гнезда или добыванием пищи. Сейчас эта птица находится на грани вымирания и занесена в Международную Красную книгу. Райские птицы эти птицы являются ближайшими родственниками наших обычных ворон, сорок и воробьев. Вокруг них ходили различные мифы и легенды, и самый распространенный из них это то, что у райских птиц нет ног, и всю жизнь они живут в воздухе, питаясь небесной росой, а самки высиживают яйца на спинах самцов во время полета. Всего насчитывается около 45 видов этих птиц, и практически все из них обитают в Новой Гвинеи и близлежащих островах. И гордостью и украшением является яркое и необычное оперение. Чаще всего самую красивую окраску имеют самцы. Лишь у нескольких видов самки тоже могут похвастаться столь красивым окрасом. Но у каждого вида этой птицы есть свои особенности. Например, у шестиперой райской птицы на голове расположено 6 тонких и длинных перьев с кисточками на концах. А во время брачного периода самец распушает перья и становится похожим на танцующий зонтик. А голубая райская птица может похвастаться необычным способом демонстрации своей красоты в брачный период, во время которого самец, повиснув на ветке вниз головой, распускает свои синие перышки. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.